Друзья, привет! Меня зовут Вячеслав, вы на канале в криптотеме. Сегодня с радостью и гордостью хотел бы вам представить моего хорошего друга, моего учителя, трейдера с огромным опытом, более чем 10 лет торговой деятельности, практической, аналитика, управляющего частным крупным инвестиционным фондом, который хочет с вами поделиться интересной, важной и нужной информации, особенно для трейдеров-начинающих, которые только начинают этот путь. Поэтому, друзья, прошу любить и жаловать. Максим. Всем привет. Меня зовут Максим. Я участник Харьковского клуба трейдеров. Занимаемся мы торговлей на финансовых рынках, сырьевых рынках, криптой с середины, точнее, с весны 2018 года. И это маленькое видео, можно сказать, как такое мысли-вслух, короткометражка. Что натолкнуло на запись этого видео? Недавно в чате канала в крипто-теме, там кто-то написал о том, что вот позавчерашний рост был крипто-рынка всего. Страшно покупать. Ну, что оно там все растет, оно сейчас там, это может быть что вот сейчас на пике купить она пойдет вниз и тому подобное и вот вот вот это вот в принципе натолкнуло о такой мысли записать видео которое можно назвать как управлять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 провести какую аналогию жизненную, для, чтобы она была понятна для большинства вообще участников деятельности трейдеров. Да? И вот что, что придумал. Аналогию с рисками можно провести как переход дороги. Переход через дорогу. Еще немножко усложнить переход через дорогу в темное время суток. Ну, сейчас чуть позже объясню, почему. Во-первых, по поводу рисков. да Сразу нужно понимать, что в трейдинге в нашей деятельности есть два вида риска. Есть юридический и есть рыночный. Юридический риск – это когда центры, да, кухни, когда вас просто кидают, сливают деньги, не отдают деньги и тому подобное и так далее. А, ну, это так, утрируя юридические моменты, на которые вы никак не можете повлиять, за исключением того, когда вы в самом начале читаете договор и понимаете, с кем вы связываетесь и на какие условия вы соглашаетесь, работая, сотрудничая с какой-то компанией, брокером, банком, неважно. И есть вот рыночные риски. К сожалению, о юридических рисках думают меньшинство. Большинство думает о рисках рыночных. Ну, Поэтому давайте о них больше и поговорим. Значит, вот аналогию провел с рисками обыкновенной жизни, да, с которой сталкивается каждый человек, абсолютно каждый, который выходит на улицу, едет на работу, на учебу, неважно, по делам, ну, неважно. Мы рано или поздно приходим к тому, что нужно перейти через дорогу. Вот давайте еще раз усложним это, переходим дорогу в темное время суток. Почему темное время суток? Скажем так, рынок это такая вещь, которую ну, мы не знаем, куда она пойдет в будущем. То есть, по сути, наше занятие – это ну, не то чтобы предсказание, а отчасти какое-то прогнозирование будущего, да, куда же оно пойдет, вверх или, в, или вниз. Мы все знаем наверняка, куда оно точно пойдет, это вправо, но нас такой вариант не устраивает. Переходим к переходу через дорогу. Начало перехода через дорогу по аналогии – это вход в сделку. правильно? Окончание перехода через дорогу – это, по сути, получение тейк-профита. Стоп-лосс – это самое плохое, что может произойти при переходе через эту дорогу. сбил автомобиль. Ну, жалко. Неприятно, скажем так. Да, и типа мы переходим через дорогу, увидим мучиться какая-то машина, идем обратно. Это мы закрылись без убыток. Ну, вот так. И вот берем варианты. Мы идем по темной улице, нам нужно перейти дорогу. Мы переходим не под, не по, в неподходящем месте. В чем неподходящее? Нет ни зебры, нету ни э, знака дорожного о том, что здесь пешеходный переход. Нет тем более светофора регулируемого, нет света, нет освещения. То есть это самый максимальный риск мы принимаем на себя. Да? Еще этот риск можем ухудшить тем, что мы не посмотрим ни влево, ни вправо, а просто тупо идем через дорогу. Это можно сказать, так провести с рыночной аналогией. Мы входим э, всем депозитом в непонятно куда, непонятно какой инструмент, непонятно какую сторону. То есть самый рискованный, правильно, самый сыкотный, так можно его сказать. Дальше, к примеру, мы подходим к краю дороги, чтобы переходить, начинаем смотреть по сторонам и, к примеру, видим вот там недалеко есть зебра и есть знаки дорожные, говорящие, сообщающие автоводителям, сообщающие сообщавшие о том, что там пешеходный переход. То есть вероятность того что там вас заметят, на этом увеличивается, правильно? Соответственно, вы уменьшаете свои риски. Мы идем потихоньку туда, приходим. Что это значит? Мы пришли от неподготовленного места перехода к более-менее подходящему месту перехода. Что это значит? Это, грубо говоря, мы выполнили какие-то пункты своей схемы торговли. Да? У нас есть пункт 1, к примеру, там подход к уровню, ну, неважно. Вот мы дождались, мы к нему подошли. То есть мы пришли к пешеходному переходу с зебра и дорожным знаком. Далее, при переходе через э, эту дорогу мы можем поступить двумя способами. Посмотреть налево и направо. Да, грубо говоря, это как по аналогии, высмотреть, промониторить э, новостной фон. Будут новости где-то там, ожидаются, отчетность, ну неважно. То есть мы посмотрели налево и направо. Новости это у нас автомобили, которые движутся по этой дороге. Либо второй вариант, который мы никуда не посмотрели, и просто идем, есть такие люди, не знаю, тут кто. Тот, кто водитель, он поймет. Он по-любому таких встречал, особенно это молодежь, которые там и в наушниках вот, видят пешеходный переход и на него идут, не посмотрев ни налево, ни направо. То есть, по сути, это тоже увеличение риска. Так вот, два варианта перехода через этот пешеходный переход. Посмотреть налево, направо, это отмониторить новостной фон. Увидеть, что новостной фон там близко, Нету, да, тех факторов, которые могут повлиять на волатильность, еще что-то. И начинаем этот переход. То есть мы здесь риски уменьшили, уменьшили, но от них никак не избавились. Потому что все прекрасно знают, там смотрят новости, много этой информации, там сбили пешеходов на пешеходном переходе и тому подобное. То есть все равно от этих рисков никуда на 100% не деться. Грубо говоря, едет какой-то автомобиль, мы давайте назовем его «черным лебедем», какой-то новостной фонд, который никто не ожидал, но он появился. Так, это вот средний момент по рискам. Да? Мы дождались по схеме, мы посмотрели новостной фон и входим там, не знаю, какой-то частью депозита, но особо не просчитанный. И дальше мы еще рассмотрим и видим, что есть дальше переход. А, и опять же, он в темноте. И мы вот смотрим, что дальше еще есть пешеходный переход с зеброй, с дорожными знаками, пешеходный переход, с регулируемым светофором. И еще он освещен. То есть, если сравнивать первый вариант, где нет ничего из этого темнота, риск высокий попасть под автомобиль. И есть последний вариант, где регуляция, а есть существует абсолютно вся. Что это? Это мы дождались точки входа, правильной по схеме пункта 1. Посмотрели налево-направо новостной фон, промониторили, что не будет никаких ожидаемых движений, да? сильных мы рассчитали money management для точки входа, ну, рассчитали для того, чтобы если будет убивать стопом, то это будет ну, несущественно не для нас, для нашего депозита. Вот. И мы дождались зеленого света таким образом и переходим через дорогу. Но опять же, и на таких пешеходных переходах происходит беда, назовем это так. То есть все равно, когда идем, там периодически смотрим налево-направо, пытаемся мониторить как эта сделка происходит то есть для того чтобы было не страшно входить в рынок нужно выполнять вот эти все пункты просто по возможности и уменьшать свои рыночные риски вот и все и тогда будет не страшно вот ну это такое вот мысли вслух как управлять риском как делать так чтобы не было страшно торговать на рынках ребят на этом наверное заканчиваю всем профита всем успехов пока пока до следующих встреч